Это случилось три года назад. Сила превосходящая Бога. Тех, кто ей держит, зовут одаренными. Миссис Тру. Мисс Тру, Миссадер, быть одаренным не недостаток. Но идет война. Полиция, туристы. У нас достаточно врагов. Мы сестру здесь, чтобы помочь. Нам не нужны новые жертвы. Джентльмены, решим все мирно. Ужас и восхищение идут рука об руку. Одаренные не представляют угрозы. Я полагаю, вы и сами на стороне одержимых. Мы не считаем себя одержимыми. Мы часть чего-то большего, и это требует жертв.